Весна веселушка, глава вторая. Тогда все хорошо поели пирога, легли спать, всем хорошо, и сейчас утро наступило. Мышка встает и подтягивается. С добрым утром меня, хорошо я выспалась, и хорошо день рождения вчера лиса отпраздновала, очень вкусно. Правда, я поняла, что я забыла, я забыла и подарок сделать, а мы мышки щедрые, мы так подарки любим делать друг другу. Одна вот в мое день рождения мне мышки-конкуренты по шпаргалку подложили. В шпаргалке было написано Не воруй сыр у других. Но это было такой листочек, где было написано всякая гадость. И потом я им сделала подарок, положила я подложила своим мышкам мышеловку. Они попались, и потом ой, как было мне приятно. И я решила тоже подарок лисе сделать. Наверное, тоже мышеловку. Не, это как-то просто будет мышеловку Надо что-то веселее Подарки-то все любят А я щедрая мышка Я особенно люблю дарить подарки Пришла к лисе и смотрит А лиса еще спит Он говорит, отлично Это самый приятный момент Делать подарки Заходит домой, смотрит У лисы кровать стоит и стол стоит Там были раньше еда Вчерашняя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 Немножко наливать на тарелку и сыром, как губка, вытирать. И говорить, ой, моя чистая тарелочка, ой, моя прекрасная тарелочка. Вытирала и на лес... ой, лисе под простыню налила это все. Лиса сказала, лиса вскочила, и сказала, что это такое, ты что творишь? А мышка была маленькая, поэтому она легко под кровать пазла Смотрит, никого нету.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 Тарелка испорчена, и настроение. Но с днем рождения мышка меня поздравила, так что не такая она и плохая, думает лиса. Медведь приходит и тук-тук. Кто и там? Медведь. Я тебе, кажется, забыл с днем рождения поздравить. Заходи, Мишка. И тут гигантская мышеловка. Вот так вот пододвигает. Пододвигает, как меня мышка обычно поздравляет с днем рождения. Так я тебя поздравляю. И смотрит... Так это же мышеловка. Ну, правильно, меня мышка всегда мышеловками награждает. Целую кучу ложит. Я как лягу и весь в мышеловках. Сижу и кричу от боли. но вот я решил тебе тоже поздравить, как мышка учила. Кинул камушек в эту мышеловку, а мышеловка с гигантским грохотом хлопнула. Лиса со страх Лиса со страху спрятался под кровать, и у медведя не было, Медведь а особенно этот пугливый оказался, на березу самую длинную заполз, а эта береза была 20 метров, самая высокая была, его даже не видно было, он совсем малюсенький, на мизиннице умещался этот мишка, какой маленький был виден, и говорит, леса кричит ему, эй, мишка, да не пугайся, маленький серенький, нифига себе серенький, метр ростом, вот этот маленький, и говорит, Мишеловка всего лишь хлопнула, и все. Мишка быстро за секунду слез и говорит, да, я просто, я просто люблю лазить по веткам. Это мое хобби такое. Я, я все время на самую высокую березу запал, запал ну, за пол. У мышки может спросить, Мышка это правда? Да, конечно. Я всегда, когда пикну, он со страху быстро-быстро на самую высокую ветку залезает. Это мое хобби, это не со страху. Сколько раз тебе мышка надо объяснять? И мышка говорит, да, конечно, это шутка такая. Через секунду медведя не мышки нету, потому что они сражались, кто прав. Мышка говорит «Я права, я от тебя сказал, что ты боишься, нет, это хобби мое, нет, это твой страх, хобби, страх» и дерутся. А это лиса думает, что же такое, почему медведь с мышкой маленькой дерется? Ну это же нечестно, малюсенькая мышка, которая два сантиметра дерется с метровым медведем. Это же несправедливо, они в разных весовых категориях. Это же неправильно. И тут мышка куснет медведя и понимает лиса, да, все-таки мышка тут победительница. Хоть и пять сантиметров, а все легко мишку победила, и убежал мышка. Медведь тоже не дурак оказался, быстро тоже сбежал. И лиса одна осталась с испорченным настроением и с веселой лисой, мамы своей лиса мамы весело было и у деревьев в залог взяла листики веселые зеленые обычно листики которые выросли недавно весной сорвала и дарит вот бери мой подарок а что мама должна что-то тоже дарить и подарила листики от дерева и все радостно жили Лиса застыла, как обычная стенка бетонная с улыбкой на километр. Мама уже кушает ее обед. Уже второй день идет, она все равно застывшая улыбкой с этими листиками в руках стоит и не понимает, что не так со мной. И на этом глава вторая кончается. Конец.